И сказал Аллаху в книгу, «Астаду Биллах, Бисм Аллахи Рахман и Рахим» «Во лакуд каррамна бани адама, в хамалнахум филбарри вал бахри, воразакнахум мин الطайбати, вафадалнахум аля кэзирим миммен халакна тафзила» Садакаллаху العظим «Аузу Биллэхи Минэл и мы начали с вами тему о нематериальном, которое называется по-арабски «рух», по-русски «дух». Поэтому мы приводили, при объяснении нематериального данного слова, которое у нас есть, приводили пример с сахарным тростником – который сначала образуется сок, потом после кипячения кусковой сахар у таджиков и есть на столе такой огромный кусок у местных же это третий уже после кипячения образуется рафинат сахар песок далее у детей Шоколад с карамелью – это тоже сахар, только это уже следующее кипячение. Далее кипячение – это патока. И далее осадок, и уже в конце – сженка. Это все пример материального сока из сахарного тростника. И мы говорили, подобно этому примеру был создан Дух пророков, точнее, духи пророков, духи верующих, духи грешников, духи неверующих, духи ангелов, джиннов, шайтанов, вплоть до камней и растений, говорили мы в предыдущих проповедях. То есть, если основа у сахара, у рафината, у жонки, у карамели – это тот же начало, это вода, это сок из тростника и перечисленные духи имеют тоже начало от духа нашего Пророка Мухаммеда Мустафа, Салляллаху алейхи уссалям. И что, точно так же, как мы держим в руках сахарный сок и не видим в этом соке то, что он будет после кипячения. То есть мы не видим в нем сахара, мы не видим в нем сладости, мы не видим в нем карамель, а карамель она темная. Мы не видим в нем э, в этом соку, соку соке патоку, далее жженка и тот же пятишок, который все в СССР делали из сахара, то есть это реакция за реакцией, реакция за реакцией, реакцией образуется другие свойства, он более темнее и менее прозрачный, но если посмотреть на начало, этот сок он прозрачный и светлый, но когда мы смотрим на этот сок, мы не видим в нем темноты, но в кипячении, после повторного, повторного кипячения, мы видим, оказывается, она черная Вывод в нем, то есть в этом соке, есть такое качество черное, то есть темнота. До этого она была прозрачная вода. Также мы видим, что сначала она была прозрачная, но если не кипятить то также непрозрачность в нем присутствует, но пока мы его еще не видим. Точно так же, если будем говорить про дух всех людей, джинов, камней, растений, шайтанов, это все было в основе, то есть основа – это дух пророка. Естественно, эта тема непростая, Ибо мы говорим про термин, который не имеет материальной сущности. Так как пророк Аллаха, мир ему и благослови, сказал, «Субхана мэн а «Причист тот, кто создал два противоположных элемента». Это дух и душа. И это все у нас где? Здесь, внутри альба. Кальп ⁇ это не то, что хирург видит в кардиограмме. Это не кусок мяса, это опять мы говорим про духовное сердце по арабски кальп. Кальп с русского, точнее с арабского на русский означает маятник, переворачивайся из одной стороны в другую сторону. Поэтому мы говорим «дунья ахират», «дунья ахират», «дунья ахират». Это все работает. Кто? Кальп. Поэтому, естественно, понять, возможно, будет тяжело, может, нереально, но попытаться надо. Если скажете, рано ли, а если я скажу, что вам завтра уже смерть придет, а вы в ваш возрасте возраст сидите, рано ли будет. Поэтому здесь, наверное, я думаю, как раз время об этом рассказать. Поэтому имейте такое намерение, чтобы постараться понять. Ибо мы всегда говорили про душу, про нефс. Теперь же мы говорим про дух. Повторяю, дух, он нематериальный, душа материальная. Об этом есть очень много хадисов, что дух, он существует. Также в священном Коране есть аят. Бисмилайи рахмани Есть алю рух. Спрашивают они у тебя о Духе. Тут много толкований священных э, тевсиров, где люди говорят, что это Дух Джабреля, но есть одно общее правило. Никто не имеет права сужать смысл священного Корана. То есть никто не может сказать, вот это правда, а твоя неправда. Это только про Джабреля и все. Так никто не имеет права. Ибо Коран был использован в семи вариациях, в семи видах, в семи диалектах. Об этом даже есть в Википедии. Если откроете, наберете 7 цифр, 7 харфов, выйдут семь имамов в чтении Корана. Наш имам – это имам Асим. Если в фикхе люди говорят, мне Абу Хайфа не надо, в Ахайде говорят, мне имама Тур не надо, но в Коране никто не может сказать, мне имам Асим не надо. Почему? Потому что это Коран имам Асима. И он один из семи имамов. Мне масхаб не надо. В Коране масхаб вынужден принимаешь. Как ни крути. Ты в масхабе мазхабе чьё? чей масхаб? Имам Расим. Ибо Коран у нас это чей? Имам Расим. Будете в Африке, возьмите Коран имама Нафиа, имам Варш. У них другой Коран. Можете уточнить, можете съездить. Будет у вас мысль попутешествовать, посмотрите. Вам это будет очень интересно. И это правда. У нас семь масхабов в Коране. Потому что так был способ пророку Коран. Вывод интерпретации Корана будет минимум семь. Минимум семь будет толкований. И вот один из них, если а они спрашивают они о духе, кто-то скажет, Диабраэль, прав, он прав. Кто-то скажет, нет, здесь идет про дух всего, Прав, прав. И вот как раз мы говорим об этом. То есть, дух нематериальный, плюс хадис, причист тот, кто создал два противоположных, материальный, нематериальный, это все, где у нас в теле. Поэтому, говорят, боевой дух, никто не скажет, боевая душа, никто не скажет, душа не боевая, но никто не скажет, дух поет, все скажут, душа поет. Поэтому... Есть сторона ученых, которые делят дух-душа, есть ученые, которые говорят, что это дух и душа одно и то же. Поэтому у каждого свое направление, но истина все-таки она есть. И вот мы же рассматриваем сторону, что дух это не материальное отдельно, душа материальная, она отдельно. И мы будем говорить до конца про дух Потом будем связывать уже с душой. То есть сначала про рух, а потом про нефс. Про нефс много говорили, поэтому сейчас мы говорим про дух. Так вот, вывод мы делаем, что у нас внутри два вселенных. Это вселенная духовная у нас внутри, и у нас внутри вселенная материальная, то есть душа. Соответственно, опять я перехожу на пример с сахаром, потому что про дух, который нематериальный, говорит тяжело. Он нематериальный. Его Всевышний, как в священном Коране говорит, вдохнул, говорит. Но этого мы не можем представить, даже подумать, как это возможно. В дыхании человека можно подумать, представить глазами, Материализовать и картинку создать это для нас легко. А вот когда мы говорим про Всевышнего, что он вдохнул дух свой, уже тяжело. Поэтому пример приводим, чтобы понять, как этот дух создан, как он существует, как он работает, как он влияет на нас, на, наш, на нас, на наше поклонение. Поэтому проще пример это как раз-таки этот сахар. Так вот, когда мы смотрим на сахар, Точнее, в начало сахара. Это вода, которая вышла из сахарного тростника. Там есть непрозрачность, это качество сахара. И также есть качество прозрачность то есть оба есть. Но мы сначала видим, что он все-таки прозрачный. И также... Раз он прозрачный, значит мы понимаем, что он неплотный. Можем палец засунуть в эту воду. Но при кипячении мы видим, что он превращается в более темный, темный, темный. Он превращается в непрозрачное вещество. И когда уже палец хочешь воткнуть, воткнуть не сможешь, потому что он уже кусок сахара, что вот у нас из бухары гости нам приносит. Туда палец не воткнешь, он уже.. Он уже плотный. Ломать надо или откусывать, или в чай сывать уже как, как любишь. Так вот, переходя на элемент, который мы составим, это четыре элемента земля, вода, огонь, воздух. У нас есть огонь, и из огня у нас образуется Теплота – это свойство, которое дает нам огонь. У нас огонь 36,6 у живых людей, и огонь является закваской любви. То есть Всевышний Аллах любит нас намного больше, чем мама ребенка, намного больше, чем мужчина, женщину, если так и есть, если он любит больше, чем мама, сына. То есть кто кого любит в этом мире сильнее всех, так вот Всевышний Аллах любит еще больше. Вот эта любовь Всевышнего образовала у нас качество, свойство, наше один, получается, ингредиент – это огонь. Из-за огня у нас есть свойство любить друг друга. Мы любим людей, мы любим животных, мы любим растения. Это теплота. Откуда? От нашего огня. У нас есть огонь. Попробуй мертвому скажи, ты меня любишь, он скажет. Что он скажет? Ничего не скажет, у нет огня, он уже холодный. Поэтому вот эта теплота у нас, огонь, это и есть от огня. Но есть лишь одно свойство ли огня, нет. Второе свойство у огня есть, это он еще сжигает. Если холодно зимой, делаешь костер в лесу, согреваешься, но если подойдешь ближе, он сожгет. Это его костер называется по-русски как... Деспотизм, то есть притеснение, он уже сжигает, он уже притесняет за Олим по-арабски. И вот сатана, который был джином Азазель, которого Всевышний любил, а он Всевышнего любил, Почему так говорю? Потому что любовь идет сверху вниз. Невозможно сказать ребенку, ты почему не любишь, если ты его не любишь. Любовь сверху идет вниз. С высшего к низшему. Поэтому из-за того, что Аллах любит нас, мы его любим. Если учитель будет любить учеников, ученики будут любить учителя. Так же и в школе, так же и во всех заведениях. Если учитель любит учеников, только будет обратная реакция. Ученики будут любить учителя. Почему Аллах любим? Потому что Он нас сильно любит. Даже сказано в изречениях, что Он любит нас так, как будто мы от ней. Представьте, семью, да, ребенка нету, 15 лет, рождается ребенок. Как его будут любить? Uh, будут целовать и попу, все будут целовать. Рожденный человек, сколько ждали. Вот так любит, оказ человека Всевышний. И вот Азазель совершал... Поклон в этом мире настолько, что нет места, где бы он не совершил земной поклон. Все из-за чего? Из-за любви. Откуда? Он из огня. Он очень сильно любил Всевышнего. Но у огня есть свойство теплоты, также есть свойство насилия. То есть залим. Это свойство у него при, привело его к крайности. Он из-за этого свойства стал выше. То есть в мере это тоже образуется из огня. Поэтому он и лишился навсегда любви и Всевышнего Творца, потому что он стал высокомерным. Причина – огонь. Это тоже у нас есть, поэтому мы знаем, знание есть, что любовь она – она огонь, но у огня есть теплота, но также есть другая сторона, то есть крайность. Поэтому из крайности в крайности лезть нельзя. Противоположность к этому свойству, к этому ингредиенту – это земля, из которого созданы животные у них. Какое свойство земли? Это, во-первых, то, что она низкая. То есть тесто, из которого созданы животные, они созданы из качества низкости низости, скромности, поэтому, если животного прогонишь, он не скажет, ты что мне гонишь? Если ему скажешь, "Наешь ешь э, солому, он съест солому, он не скажет, а почему солому даешь мне, не, не даешь сена?" Он скромный, низкий. Это у нас тоже есть. Земля у нас такой ингредиент, составляющий у нас тоже есть. Ибо мы кушаем хлеб. Хлеб это рожь, пшеница, она растет на земле. То есть мы кушаем, получается, форматированную землю. Мы пьем молоко. Молоко это тоже трава. Из коровы, земля, вода. Все, это опять же земля. Трава это земля. Мы кушаем мясо. Мясо откуда? Коровы. Корова что кушает? Трава. Опять получается переформатированная, опять же, земля. Земля дает все, и мясо дает и груша, и яблоко, и банан, все это земля. Поэтому мы составим тоже из земли. И у него есть одно свойство, это скромность, низость. Из-за чего мы иногда тоже ходим низко, скромно, а иногда униженно. Это наше качество, потому что мы тоже состоим из земли. Но как и у огня есть два свойства, теплота и насилие, так и у земли есть две свойства, два свойства. Это скромность, потому что он низкий, но второй это невежество. То есть человек, из-за того, что он из земли, если бы учиться, учиться не будет. А только по-настышке, там он услышал, тут услышал. Он будет джагиль, то есть невежда. И он как животное будет как идти, вот моя правда, моя правда, и идет как просто. Любое животное назовите, будет правильным. Это тоже у нас есть. Поэтому знание здесь помогает выйти из крайности в середину. Потому что пророк что сказал? Хойруль умури аусатуга. Моилучший из это середина. И вот у нас два свойства, два ингредиента – это огонь и земля. Надеюсь, примерно что-то хоть... Усвоили, поняли. Теперь скажите, какая связь этих двух веществ с духом? Ведь дух, он нематериальный, а мы говорим про материальные огонь и земля. Опять же, чтобы это пытаться объяснить, надо опять перейти на тему этого же сахара. То есть, когда есть этот сок, в котором есть свойства, но их невозможно увидеть, пока не будет реакция. В данном случае реакция это кипячение. В нашем случае реакция будет возможно это испытание в виде богатства, либо в виде бедности, испытание в виде верности либо предательства, испытание в виде любви или ненависти. Я имею в виду в плане супруг, супруга, друг, деньги, бедность, далее положение вверх, положение вниз, то есть дали погоны, сняли погоны. Вот это в данном случае происходит как кипячение сахарного сока, и он меняется, меняется, меняется, и у нас получается то же самое. Но если не кипятить этот сок, все свойства сладости, цвет, окраска, потом, пока он в палец может засунуть, после кипячения он превращается в пятишок Красного цвета любят все, особенно дети с палочками ходят. Туда уже пальцы не засунешь, он плотный. Но это же была основа из чего? Из воды. Но когда в эту воду смотришь, это видно? Не видно. Но он там есть? Есть. Поэтому у нас дух примерно вот так. Но наш дух, как уже мы говорили, взят из основы духа Пророка. Об этом месте изречения, напоминаю, пророк говорил, что когда мой дух был создан, в это время Адам был между землей и водой. Как у нас говорят на стройке, чамур, раствор. Адам, алей был сделан из воды земли раствор. А пророк говорит, а я уже, говорит, был. Но в виде тела ли? Нет, дух был. Адам, алей еще был только в виде раствора. Далее есть хадисы, где Адам или говорит, я видел, говорит, звезду, есть такие хадисы. И пару говорит, это, говорит, был мой нур, мой дух, есть такие хадисы. Далее аят, Бисмиллахи рахмани рахим, рахм. сура тридцать третья, сур Ахзаб. Бисмиллахи рахмани рахим, ина араднел аманта алсанаутивал арди валджибал. Всечанлаг говорит, мы Предложили аманет. То есть взять на себя ответственность, долг, обязанность перед Всевышним, то есть выполнять намазы, фарзы. Фарзы у нас не только есть в намазе, есть фарзы перед телом. Мыть тело – это тоже фарс. Кушать – это тоже фарс. Без еды, если умрешь, все, ты выполнил харам. Здоровье – это фарс, если ты будешь ходить в шортах зимой и в кожаных носках вместо ботинки. Если ноги замернут, если заболеешь, умрешь, харам. Если шапу не оденешь, замерзнешь, уши упадут, харам. Здоровье фарс. И вот Аллах говорит, мы предложили ответственность, выполнять фарзы, то есть кому? Небесам, земле и горам. Имеется в виду ангелы, и животные. Фарабайна и но они отказались нести эту ответственность. они испугались. Вопрос, почему ангелы не взяли эту ответственность, когда им тоже было предложено Коран, Фарзы, Ваджибы. Они отказались. Почему? Потому что у ангелов... Есть свойства, то, что они духовные, у них свет. Они увидели, что это то, что Аллах предлагает, очень и очень тяжелый. У них не было материальных сил нести данное бремя. У них не было материальных сил, поэтому они отказались. Хотя они прекрасно видели, что в конце их ждет огромное вознаграждение, саваб. Но в силу того, что нет сил, они отказались. Всевышний предложил животным. У животных, же, в отличие от ангелов, есть сила физическая и способность нести бремя, но нет духовного света. Они не имеют, как мы, как ангелы, свет божественный, нур. Поэтому они не увидели в нем, вот в этом приказе Всевышнего Творца, точнее не приказ, а предложение, не увидели честь, что это честь не каждому Аллах дает. Почему так говорю? Потому что в священном Аллах говорит, рахмани рахим». «И мы воистину возвеличили, почтили, почетом, бани Адам, сыновей Адама». Мы, люди, имеем почет. «Мы позволили людям передвигаться на земле, на суше и на море и наделили их пропитанием плодами и злаками. аля «И даровали превосходство над...» Вот тут интересный момент. Аллах не говорит «над всеми». Потому что иногда мы слышим, что человек, он самый высший из всех. Но вот в этом аяте, это 17 й аят 70 Аллах говорит, что человек... Ему даровано превосходство над многими. Но Аллах не говорит над всеми. Вот тут, конечно, вопрос, кто найдет, то пусть поделится, потому что это аят, заставляющий думать. Кроме нас есть еще превосходное существо. Ведь Аллах не говорит превосходство над всеми, Он говорит над многими. И вот поэтому из-за того, что мы имеем а, первое, свет взятый из ангелов, у нас есть сторона ангельская. Мы увидели вознаграждение, я говорю не про разум, а про дух. Дух увидел и взял. Из того, что у нас есть животные качества, сила, способность, мы в силу нашего вот этого качества взяты из животных, согласились, и Аллах говорит, что хамалагаль инсан то, что мы предложили земле, небесам, горам они отказались, но человек, говорит, не отказался он взял эту ответственность почему? потому что он имеет почет и в завершении опять же, возвращаясь к сахару у сахара есть семь свойств она белая, но также она черная но мы его не видим, кроме кипячения. Но там эти два свойства есть. Она прозрачная, она непрозрачная. Имеется в виду начало этого сока и конец. Она плотная в конце, палец не засунешь, но она также она бесплотная, она мягкая. Она сладкая. У этого как раз слова нет противоположного. Она всегда сладкая. Но по два, по два идут. Именно этого в... Во время реакции происходит прозрачная, непрозрачная, неплотная потом она плотная, потом светлая, черная. Но в любом случае она будет седьмой качество это сладкая. И также наш дух по-арабски, как лятаиф, лятыфа есть семь свойств: это отражение света. Не надо, не надо путать два слова – это «нур» и «адъя». Многие не знают, но надо знать, что «нур» – это не свет. «Нур» переводится «отражение света». А «дъя» – это излучение. Поэтому у нас дух имеет свойство отражать свет. Мы не излучаем свет. Излучает свет Всевышний Аллах. Наш дух его отражает, и это видно. Многие люди говорят, о, на нас какой какое лицо такое, нурлы говорят. Это вот отражение, как зеркало. Второе свойство нашего духа это любовь. Дух тоже любит, не только Непс, но и дух тоже любит. Далее у духа свойство это знание. Далее это свойство крутость, скромность. Дружелюбие, вечность и жизнь. И тут-то, если вы не, не потеряли дни эти разговоры с сахаром, после кипячения что происходит, у духа то же самое есть. Но все зависит от кого? От нас самих. Чтобы вот это все, что сделать? Открыть. Они а все существуют, вопрос только открыть. Поэтому от нашего отражения света, от нашего духа образуется наш слух, зрение и речь. Поэтому говорят, Кунгаль кузе, кунгаль кулага, кунгаль теле, что по-русски. Язык духа, язык духа, уши духа и зрение духа. В Коране Аллах говорит басара смотреть, назара смотреть. Здесь басара, здесь назара. Поэтому говорят, что если басара есть, то есть ты видишь духовную сторону. Ты не переживаешь, если кто-то тебе плохое сделал, то ты смотришь глазами сердца, и ты видишь, что там есть мудрость. Но если смотришь только лобовыми глазами, ты будешь, конечно, гневаться, потому что тебе что сделали? Испортили что-то. От любви образуется стремление, поэтому мы из-за любви стремимся вмечать, учиться Коран, аяты учить, знания брать. Это все, кто заставляет? Наша любовь, духа. Знание нашего духа это и есть то, что у нас образуется воля, желание. Говорят, же, дерт есть, дарман тоже есть. Дерт по-русски стремление, дарман сила. Ну и скромность у нас это образуется слово как спокойствие, дружелюбие это влияет на наше великодушие. Вечность – это наше постоянство, поэтому мы говорим, «Рабби, саббит аддамана, сделай устойчивые мои ноги, саббит». Но не это же ноги идет речь, а про то, что духовная часть устойчива, что тебя никто не сможет сбить естественные пути, ни один шайтан. Потому что это устойчивость, постоянства. Ну и от жизни нас образуется такое орудие, как «акл», то есть разум. Ала ин Арсенал Калам, а Аблавен Низам, Калам Аллахин, Мелики,